Когда в нашем университете был студенческий концерт, мне предложили выступить и спеть любимую песню. И я сразу согласился. Уже на следующий день пришел на репетицию. Мое выступление всем очень понравилось. А на крупники сказали Бы да молодец, я срывай твой талант в землю. Я поблаготрирую друзей, но совсем не Бонни последнюю фразу. Что же он означает? Зарыть талант в землю, не развиваться, забыть о своих способностях. Итак, фразеологизм ⁇ зарыть талант в землю ⁇ означает погубить свои способности, не использовать их. Данный фразеологизм берет свои истоки из евангельской притчи о некоем богатом господине, который имел несколько работников. И, отправляясь в далекое путешествие, он оставил этим работникам таланты. Талант — это античная денежная единица. Одному работнику он оставил пять талантов, другому дал два, а третьему оставил только один талант. Когда господин вернулся, он спросил у своих работников, как вы приумножили ваши таланты. Первый ответил, что вместо пяти отданных ему талантов он возвращает своему господину десять, второй вернул четыре, а третий вернул всего лишь один отданный ему талант. Он объяснил, что этот талант он зарыл в землю, чтобы сохранить его и отдать его своему господину. Господин разгневался, рассердился на него. Почему же он не приумножил свой талант, а возвращает ему только отданное? Отсюда и родилось это крылатое выражение «зарыть свой талант в землю», то есть не приумножить свой талант, не развивать его. Впоследствии талант, как денежная единица, канула в лету, и талант... Эм, Получил свое иносказательное значение. Талант как способность дарования, которое мы получаем свыше, и каждый человек должен в себе развивать. На моем ранном языке эта фраза звучит так.